Здравствуйте, доктор. Так, сейчас посмотрим на мир прекрасный, потусторонний Ж -ж -ж -ж. Ладно, все. Ну что, доктор, можно принимать лекарства? Да, конечно, принимать. Чего будет хорошо. Поверьте мне. Верю, конечно, доктор. Куда же мне без веры? Без веры жить нельзя. Сильное лекарство. Не знаю. Чтобы это не переборщить с ним, да не волнуйтесь, молодой человек, все будет нормально. Вы же мне доверяете. Конечно. Процедуры же платные. Да. 6 рублей. Ампула. Рубль. Дым стоит. Обкуривание. И. Рублей. 2 стоит. Это. Зак закусь, короче, или как она там, не знаю, про макашки.